бычьи яйца большое гриль меню будет особенно вкусно седло барашка куриные сердечки бычьи яйца холодненькое, нежная и сочная картошечка двух вариантов баклажаны гриль яйца классные и много зелени. это было потрясающе попробуйте и вам понравится М -м -м. класс привет друзья! Привет, мои дорогие подписчики. Сегодня у меня большое, огромное мясное гриль-меню. Будут обалденные кусочки седла барашка, очень вкусные. Также будут бычьи яйца, а еще будут куриные сердечки в двух разных маринадах. Все будет очень вкусно и обалденно. У нас будет много разного вкусного, которое мы будем готовить на открытом живом огне на решетке. Оставайтесь со мной и вы узнаете, как его лучше приготовить и насколько оно вкусно. А начну я, конечно же, с синеньких, ой, с баклажанов гриль. Как вкусно и правильно приготовить баклажаны на гриле, смотрите ссылочку вот здесь. Для того, чтобы бак... Вот так в разрезы хорошенечко втираем чесночок, он останется в самом баклажанчике и не будет гореть на огне. У и У меня с другой стороны но очень уже плохо. порезаны, я их порезал четвертинками, я бычьи яйца буду делать в свиной сетке. бычьи яйца я нанизал на шпажки, которые были замочены в воде и солю их смесью соли и перца. Я уже делал бычьи яйца на гриле и это было без сетки. Результат мне абсолютно не понравился. Сейчас я попробую сделать сетки и узнаем, все-таки годится ли такой продукт, как деликатные бычьи яйца для приготовления на открытом огне, или лучше его готовить в сковороде. Свиная сетка очень хороша для того, чтобы в ней что-то э, жарить. Она очень тонкая и эластичная. А сейчас я приготовлю очень вкусную картошку, которая будет на шампурах. Тоже будет два варианта. Один вариант, картошечка будет в сетке свиной, а второй вариант, картошка будет перемежаться с кусочками сала. Для того, чтобы картошечка пропиталась жирком, я отрезаю у нее копки. Какое нежное и ароматное домашнее свиное сало. Вот с такими прослойками мяса, с чесночком, я его сам засолил. Какое же оно вкусное. Сало с картошечкой будет еще вкуснее нанизываем сначала кусочек сала а потом картошечку и опять кусочек сала чтобы картошечка была вкуснее я использую из приправок черный перец зиру и зерна кориандра и конечно же соль для того чтобы картошка очень быстро приготовилась по всей толщине нужно сделать вот такие разрезы и с другой стороны Чтобы помидорчики были вкусные, я тоже их поджарю на гриле. Пока жар еще горячий, я сделаю баклажанчики. А после этого приступим к приготовлению седла барашка. А пока посмотрите, как мариновать седло барашка и куриные сердечки. Перед тем, как готовить маринад, я подготовлю куриные сердечки. У меня очень хорошие куриные сердечки, но все-таки кое-где попадаются вот такие артерии или аорты, которые нужно обязательно обрезать. И я начинаю готовить маринад. Маринад будет медово-горчичный. Для этого я использую соевый соус, а также инвертный сироп. Меда у меня нет, но зато есть прекрасный заменитель меда. Это инвертный сироп. Как его сделать, смотрите, вот здесь ссылочка вверху. Вообще маринад, который я буду использовать, он должен иметь в себе три основных вкуса. Это соленость, сладость, кислоту и горечь. Соленость добавляет соевый соус, сладость, мед или инвертный сироп. Горечь добавляет горчица. Я использую самую лучшую горчицу, которая мне нравится. Я всегда готовлю маринад в отдельной емкости, для того, чтобы его можно было попробовать. Горчица придала хорошую остринку. Теперь лимонный сок. Маринад прекрасный. Для того, чтобы придать пикантности куриным сердечкам, я еще добавлю сухой острый перец чили. Маринад для куриных сердечек готов. Теперь самое важное, это хорошее оливковое масло первого отжима. И, конечно же, чесночок. Я очень люблю, когда в самом маринаде есть имбирь. Поэтому я сделаю два варианта маринада. Один с имбирем, второй без имбиря. Оба варианта сердечек уже замаринованы. Сейчас они отправляются в холодильник, а уже завтра мы их будем жарить. Сейчас займусь приготовлением седла барашка. Для этого мне понадобится сухое красное вино. Класс. и ступка седло барашка я порубил по позвонкам вот такие хорошие толстенькие кусочки получились для маринада я использую совершенно чуть-чуть пряностей это травки орегано тимьян и немного шалфея а также смесь черного и белого перца, совершенно чуть-чуть малюсенькая щепоточка зиры, ягоды можжевельника и немножко кориандра, зерен кориандра. И, конечно же, соль. И, как обычно, хорошенечко поливаю оливковым маслом. Седло барашка уже замариновано. Я его отправляю в кастрюльку и ставлю в холодильник. Завтра мы его начнем готовить. Благодаря разрезам, которые я сделал на коже баклажанов, они очень хорошо и быстро готовятся. Теперь настала очередь седла барашка. Вот такие обалденные кусочки. Как они уже пахнут. Я только-только положил их на жар, и уже пошел аромат. Аромат хорошего барашка, аромат травок. Все очень вкусно. Сейчас пришла очередь бычьих яиц. Выкладываем и начинаем жарить. Жарить их нужно очень быстро, только чтобы подхватился сам жирок на сетке, и все, яйца будут готовы. Чем дольше мы их будем держать, тем жестче и суше они будут становиться. Шашлычки из бычьих яиц уже готовы. Вот такие прекрасные золотистые шашлычки. Сейчас пришло время поджарить куриные сердечки. Обычно я жарю бычье сердце максимум одну минутку всего. Поэтому сейчас я попробую сделать то же самое с куриными сердечками. Самое важное, чтобы они стали сочными. Их нужно только чуть-чуть прогреть и все. Сердечки жарились в общей сложности около трех минут. Помидорчики даже еще не успели как едут полопаться. То есть это как раз показатель того, что сердечки должны быть очень сочными и нежными. Большое гриль меню уже готово. А здесь у меня прекрасный бленд. Здесь смесь кукурузы, жи и овса. Очень вкусно. Итак, начнем дегустацию. Прекрасный бленд из зерновых. Холодненький, ароматный. Вкуснятина. И попробуем сердечки. Так. Вот эти сердечки в маринаде, в котором был имбирь. Мягусненькие, как я люблю, песочные. Они жарились максимум 3 минутки. Это как раз то время, какое нужно, учитывая, что жар у меня был очень-очень маленький. И помидорчики даже не успели полопаться. Имбирь я хорошо услышал. Сердечки, возможно, он и лишний. Попробуем без имбиря. Вот такой красивый шашлычок. Без имбиря хорошо слышно чесночок. Хотя чесноки там и там в одинаковом количестве. Именно совсем другой вкус, более утонченный и более благородный. Класс. Давайте заглянем сюда. Здесь у нас бычьи яйца в сетке. Они тоже чуть-чуть прогрелись. Насколько хороши они. Аромат классный. Очень нежная и сочная. Абсолютно другая текстура и даже другой вкус, чем когда они приготовлены на сковороде, а ничем не хуже, просто другие. Да, это интересное блюдо, и я с удовольствием его буду готовить своим друзьям именно на открытом огне на мангале. Яйца классные. И, конечно же, баклажаны-гриль вот с такой замечательной сеткой, посмотрите, все классно поджарилось. Шкурка не сгорела, внутри они отлично пропеклись, очень вкусно. Картошечка двух вариантов уже почти готова, дымок обалденный, она классно поджарилась и хорошенечко пропиталась ароматом костра. Начнем дегустацию седла барашка. Смотрите, мяско чуть-чуть слегка розовое, аромат божественный, слышно как оно хорошенечко прожарилось, мягусенькое, сочное, М -м -м. вкуснятина. Седло барашка, которое жарится на косточке, оно настолько обалденное, настолько вкусное, намного лучше, чем именно без косточки. Попробуйте, и вам понравится. Класс! Сочная! Вот так аппетитно, поджаристо выглядит картошечка, которая была завернута в свиную сетку. Сеточка вся полностью растаяла, пропитала картошечку. А вот здесь у меня второй вариант картошечки, которая была без сетки, но между ними были кусочки сала. Картошка полностью пропеченная, очень вкусная, но она как будто бы слегка пресноватая, то есть нет в ней такого жирка, который бы хотел бы здесь видеть я. Сальцо. Сало классное. А теперь давайте попробуем картошку, которая делалась в сальнике. Насколько интересна она. Друзья! Оба варианта картошечки были обалденными, но мне больше понравилась картошка, которая была в сальнике, потому что ее готовить намного проще, она была чуть-чуть сочнее, немножко жирнее. Седло барашка было, как всегда, великолепно. Главное найти хорошего, вкусного барашка. Естественно, прекрасный бленд из зерновых дистиллятов. И если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал,